Добрый день. В прошлом видео мы рассмотрели, что такое регистрация дома из каких процедур она состоит. Также рассмотрели, на какие дома распространяется упрощенная и уведомительная регистрация, какие требования предъявляются к дому, а также какие требования предъявляются к земельному участку для того, чтобы можно было произвести регистрацию дома в упрощенном либо в уведомительном порядке. В этом видео мы рассмотрим упрощенный порядок регистрации, в частности рассмотрим его плюсы и минусы и непосредственно по ходу уже рассмотрим что необходимо сделать для того, чтобы произвести регистрацию дома в упрощенном порядке. Так, ненужные ветки мы закроем. Итак, приступим. Упрощенный порядок регистрации. Начнем с плюсов. Первый плюс состоит в том, что для упрощенной регистрации дома необходимо всего два документа. Этими документами являются технический план на дом и правоустанавливающие документы на земельный участок. При этом необходимо отметить, что в случае, если права на земельный участок уже зарегистрированы в Росреестре, то есть, допустим, вы зарегистрировали на земельный участок право собственности и сведения попали в Единый государственный реестр недвижимости, то для использования упрощенного порядка регистрации вам достаточно предоставить всего только один документ, это технический план на дом. Заказать изготовление технического плана на дом можно у кадастрового инженера. Под видео найдете ссылку на статью, в которой я в том числе указал каким способом и как оптимальнее всего подходить к выбору кадастрового инженера. В частности. Перед тем, как заключить договор с кадастровым инженером, на любые виды работ, в том числе и на изготовление технического плана на дом, целесообразно проверить выбранного персонажа на предмет его профессионализма. В частности, это можно сделать через реестр кадастровых инженеров, который публикуется на сайте Росреестра. Ссылку на сайт найдете в статье. Таким образом, если вы построили дом, который соответствует признакам и критериям, которые мы рассмотрели в предыдущем видео, и хотите зарегистрировать дом в упрощенном порядке, то вам понадобятся всего два документа, а в отдельных случаях и вообще только один документ, это технический план. Переходим ко второму плюсу. Второй плюс состоит в том, что неважно, когда построен дом. Здесь нужно отметить один такой нюанс, он состоит в следующем. Сам по себе упрощенный порядок регистрации уже достаточно давно действует, это так называемая пресловутая дачная амнистия, но она до последнего времени распространялась только на дачные садовые дома. С декабря 2020 года, когда был принят закон 404 ФЗ от 8 декабря 2020 года, были изменены правила, так называемые дачные амнистии, которые расширили упрощенный порядок регистрации, распространив его не только на дачные садовые дома, но и на объекты индивидуального жилищного строительства. Данный порядок действует с 19 декабря 2020 года. Возвращаясь ко второму плюсу, отметим, что независимо от того, когда вы построили индивидуальный жилой дом, то есть построен ли он у вас до декабря 2020 года, либо вы его построите позже указанного периода, независимо от того, если ваш дом соответствует критериям, которые мы указывали раньше и находится на соответствующем земельном участке, то вы вправе рассчитывать на применение упрощенного порядка регистрации. Третьим плюсом является следующее. В упрощенном порядке можно зарегистрировать дом на садовом участке без утвержденных предоставительных регламентов. Очень интересный плюс, остановимся на нем подробнее, потому что в нем есть определенный юридический парадокс, который тем не менее может являться плюсом для некоторых владельцев садовых участков. Итак, в чем состоит данный плюс? Во-первых, он касается только садовых участков, то есть для иных участков, там, для индивидуального жилищного строительства, для ЛПХ в границах населенного пункта данный плюс не имеет никакого значения, он распространяется только на садовые участки. В чем он состоит? По общему правилу, которое изложено в пункте 2 статьи 23 217 ФЗ о введении гражданами садоводства и огородничества установлено общее правило которая гласит, что строительство объектов капитального строительства на садовых земельных участках допускается только в случае, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства. Иными словами, из этого можно сделать вывод, что на садовом участке можно построить дом только в том случае, если данный садовый земельный участок располагается в территориальной зоне для которой утверждены градостроительные регламенты, которые предусматривают возможность такого строительства. Иными словами, по-русски говоря, градостроительные регламенты это такие правила, которые включаются в правила землепользования и застройки, которые определяют, что можно строить, какие предельные отступы от границы земельного участка нужно соблюдать, какая максимальная площадь застройки и другие параметры строительства, которые там закрепляются именно в данных градостроительных регламентах. Так вот, по общему правилу, если для территориальные зоны, в которой находится садовый земельный участок, не установлены, не утверждены данные градостроительные регламенты, то по общему правилу не допускается строительство домов на подобных земельных участках. Если вы владеете таким участком и захотите построить, и при этом захотите получить согласование строительства, подать все документы, необходимые для осуществления строительства, то вам с высокой степенью вероятностью откажут в строительстве, потому что действует вот это общее правило, которое закреплено в статье 23. Но упрощенный порядок устанавливает исключение из данного правила и позволяет зарегистрировать построенный на таком садовом земельном участке дом в упрощенном порядке. Иными словами, получается, что строить на садовых земельных участках, для которых не утверждены градостроительные регламенты, нельзя, но если дом уже на нем построен, то зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке можно. А если учесть, что упрощенный порядок распространяется на дом, который неважно, когда построен, то есть построили вы его давным-давно, либо вот сейчас вы собираетесь строить и построите в ближайшее время, упрощенный порядок регистрации распространяется на, в том числе и вновь построенные дома. Поэтому в данном случае получается вот такой вот юридический парадокс. С одной стороны, по общему правилу, если вы хотите получить разрешение, допустим, на строительство, и возвести на таком земельном участке дом, то сделать вы это не можете. Но если вы самовольно его построили, ну соблюли при этом все требования к дому, к земельному участку и так далее, то зарегистрировать право собственности вы сможете в упрощенном порядке. Итак, с плюсами мы разобрались, теперь рассмотрим минусы. Первый минус и основной состоит в том, что при упрощенном порядке регистрации очень высокий риск получить отказ в регистрации. Суть состоит в следующем. Упрощенный порядок регистрации позволяет на основании одного либо двух документов зарегистрировать права на дом. Но при этом при упрощенном порядке регистрации никто не отменяет проведение правовой экспертизы, которую осуществляет Росреестр, когда получает, допустим, от вас документы на регистрацию дома в упрощенном порядке. Иными словами, несмотря на то, что установили вот этот простой упрощенный порядок на основании одного двух документов, Росреестр все равно будет проверять основания для приостановления либо отказа в регистрации. И вот здесь вот кроется определенная ловушка, которую нужно понимать и желательно избегать, чтобы не получить проблемы с зависшим строительством и с перспективой нарваться на самовольную постройку. В частности, в каких случаях может быть произведен отказ? Ну, их там достаточно много. Я укажу основные, которые могут появляться при упрощенном порядке регистрации. Это так называемые зоны с особыми условиями использования территории. То есть это риск, связанный с... Установлением на земельном участке, на котором построен дом, зоны с особыми условиями использования территории. В статье 105 земельного кодекса перечислены все виды зон с особыми условиями использования территории, которые могут быть установлены на какой-либо территории, в которую может попасть земельный участок. Их здесь всего 28, то есть все эти зоны имеют свой режим использования, некоторые из них допускают строительство, некоторые могут ограничивать строительство, некоторые могут в принципе запрещать какое-либо строительство в той территории, на том земельном участке, который попал в соответствующую зону. Поэтому Росреестр, когда получил документы для регистрации дома в упрощенном порядке, проверяет в том числе наличие попадания установленной зоны, вернее наличие установленной зоны с особыми условиями территории на том участке, на котором, соответственно, построен дом регистрации, которой было заявлено. Если будет установлено, что дом попал в зону с особыми условиями территории, при этом неважно, когда она установлена, зона могла быть изначально установлена, и вы уже начали строить дом в зоне, которая на участке, который уже из заведомо попадал в зону с особыми условиями территории. Либо вы построили все правильно, но буквально там за день-два, за неделю была установлена зона на ваш земельный участок, на территорию, в которой находится ваш земельный участок, это значение не имеет. То есть, момент дата установления зоны с особыми условиями территории для упрощенного порядка регистрации значение не имеет. Значение имеет сам факт его наличия. При этом сложность еще состоит в том, что вы можете, допустим, проявить максимальную убедительность и проверить наличие или отсутствие зон с особыми условиями территории на вашем земельном участке, но не всегда сведения находятся, содержатся в Едином государственном реестре. А по закону, даже если зона не указана в качестве ее, ее наличия, не указана в Едином государственном реестре недвижимости, оно, допустим, указано в каком-то ведомственном документе какого-нибудь министерства и ведомства, которые даже, может быть, никогда и не публиковались в каком-то доступе, то в любом случае, если Росреестр узнает о наличии такого документа, то возникнет ситуация, когда он вынужден будет приостановить регистрацию а в последующем в принципе отказать от регистрации, поскольку установлена зона с особыми условиями использования территории. Следующий минус это нарушение предельных параметров строительства может повлечь запрет на использование объекта недвижимости. Этот минус также связан с проведением правовой экспертизы Росреестром при получении документов на регистрацию в упрощенном порядке. Но в данном случае нарушение предельных параметров строительства, передельные параметры строительства, как я уже говорил, это установленные предельные отступы от границ земельного участка, которые нужно собрать дать при размещении объекта. Это максимальная площадь застройки, которую можно застроить на своем участке и другие параметры. При их нарушении могут возникнуть негативные последствия, но эти негативные последствия не связаны с отказом в регистрации. То есть, если Росреестр установит, что поданные документы на упрощенный порядок регистрации в себе содержат допущенные нарушения предельных параметров строительства, то есть, допустим, нарушены отступы, либо предельные предельная площадь застройки, Росреестр в этом случае не откажет в регистрации, право собственности все, все равно зарегистрирует. Но здесь в данном случае может вылезти проблема совсем с другой стороны. Если будет установлено, что допущенные нарушения сами по себе опасны для жизни и здоровья человека, для окружающей среды, либо для объектов культурного наследия, то в этом случае власть могут принять меры, связанные с наложением запрета на использование данного объекта. Иными словами, если вы, используя упрощенный порядок регистрации, подали на регистрацию права собственности на дом и Росреестр при проведении экспертизы установил, что были допущены нарушения определенных параметров строительства, то право собственности он будет зарегистрирована. Но при этом нужно понимать, что если будет установлено, что нарушение данных параметров влечет угрозу жизни и здоровья, окружающей среде, либо объектом культурного наследия, то в этом случае может быть наложен запрет на использование данного дома. Безусловно, сложно представить ситуацию, при которой, допустим, вы допустили нарушение в виде отступа от границ земельного участка, допустим, на 1 метр сделали, меньше, чем полагается, то сложно представить, что данное нарушение может повлечь за собой установление становление критериев возможности нарушения того, что данное нарушение может быть опасным для жизни и здоровья, либо там для объектов окружающей среды, либо объектов культурного наследия. То есть такое представить достаточно сложно. Но нужно понимать, что данный юридический порог может таить в себе другие опасности, которых вы не подозреваете. Например, может кто-то попытаться, как говорится, натянуть сову на глобус и запустить процедуру установления того, что допущенные нарушения предельных параметров строительства влекут именно те опасные последствия, которые установлены в законе. Особенно если этот кто-то обладает административным ресурсом и ему понравился ваш земельный участок. Другими словами, создать вам геморрой за счет возникшей вот этой проблемы для того, чтобы подвигнуть вас расстаться с данным земельным участком. В нынешних правовых условиях ситуация совсем нетривиальная. Переходим к следующему минусу. Он связан с тем, что упрощенный порядок регистрации имеет срочный характер. Иными словами, он действует до 1 марта 2026 года. Данный факт можно весьма условно, конечно, отнести к минусам, потому что нет никакой гарантии, что данные действия данного упрощенного порядка не непродлятные еще к какой-нибудь пятилетний период. Прецедентов достаточно много. Неоднократно продлевалась и дачная амнистия, и приватизация жилья, и не исключаю, что обращенный порядок регистрации также станет условно-постоянно действующим, что его могут продлить. Но тем не менее, на текущий момент установлена крайняя дата его применения, до 1 марта 2026 года, и стопроцентной уверенности, что его продлят, как и другие процедуры, абсолютно нет. На этом с упрощенным порядком мы разобрались. В следующем видео поговорим об уведомительном порядке регистрации.